Прикинь, 28 тысяч куличей или как потратить 85 миллионов рублей на Барвих РП и при этом не остаться с носа? Здорово. ну как ты, сегодня мы с тобой будем открывать только самые большие новые сундуки и посмотрим, можно ли выйти с них в окуп, а если да, то в какой. Ну а перед началом не забывай про розыгрыш на пятьсот тысяч рублей среди всех серверов Барвих РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, но ну, а итоги каждый воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Удачи! В первую очередь хотел бы выразить огромный респект всем тем ребятам, которые умудряются фармить эти куличи сами, которые не покупают их на торговом центре, а днем и ночью собирают их просто в огромном количестве. Реально, вашей выдержке огромный отдельный респект. Ну а я, к сожалению, всю неделю работал, у меня просто-напросто не было свободного времени на то, чтобы заниматься всем этим. Ну а пооткрывать сундучки, конечно же, хочется, и огромное спасибо Алексу Чирику за то, что он мне в этом посодействовал. Чирик на протяжении всей недели скупал на торговом центре, собирал для меня эти куличи и в конце концов продал мне все их по рыночной цене. Я закупил у него почти 28 тысяч куличей общей стоимостью 85 миллионов рублей, конкретно по 3000 за штуку. Это средняя рыночная цена на сегодняшний день на куличи на нашем девятом сервере Барвиха Успенская. У нас их сейчас продают в районе от двух с половиной до половиной тысяч за штуку. Понятное дело, что Чирик скупал их где-то по 2 500, возможно еще даже дешевле, но парнишка тратил реально много своего свободного времени на закупку этих куличей и конечно же я не буду у него их выкупать по самому минимуму. Хоть немного, я думаю, но ему все равно надо с этого заработать. Учитывая, что я буквально всего за пару минут залетел и выкупил такое огромное количество куличей. Ну и по крайне высоким ценам я тоже их скупать не вижу смысла, чтобы просто-напросто не ломать рынок и не портить их Экономику. Ну а Чирику и его друзьям огромное спасибо, как я уже и сказал, за то, что предоставили мне такую возможность. Тем более, что парни сами уже пооткрывали достаточно большое количество сундуков и, в принципе, повыбивали все, что хотели. Как говорит сейчас сам Чирик, на девятом сервере Барвихи Успенской на данный момент конкретно такие цены на все вещи, которые падают с больших самых крутых сундуков. Маски продают в среднем по 13 миллионов рублей за штуку. Скины девчонок из Atomic Heart, робо-близняшек, продают в среднем по 20 миллионов за штуку ну а руку венсды и прочие аксессуары которые падают с этих сундуков продают от 10 миллионов рублей за штуку я же сегодня попробую открыть максимальное количество самых больших сундуков которые мы приобретем с тобой за 28 тысяч куличей и попробуем выйти с тобой в небольшой но хотя бы оку посмотрим что вообще выпадет нам на основе я не буду сегодня открывать средние малые сундуки я все это делал уже на тестовом сервере на канале есть ролик о том, что вообще выпадает со всех этих сундуков. Если ты не смотрел, то обязательно сделай это. Я же в свою очередь сегодня хочу выбивать только эксклюзив, только самое лучшее, самое дорогое. Что вообще можно выбивать с этих сундуков. Честно говоря, пока закупал все эти сундуки, довольно так подустал. Не знаю, почему разработчики сделали именно такую систему закупа этих сундуков. Как по мне, лучше бы сразу бы обозначили цены на все виды сундуков. Малый стоил бы также 70 куличей, средний 700 куличей, ну а большой, соответственно, на три с половиной тысячи куличей. Тогда бы таким игрокам, как я, которые пришли исключительно за самыми большими сундуками, не пришлось бы тратить столько времени и нервов на закупку всех сундуков, которые только можно здесь приобрести. Я бы просто напросто сразу прикупил бы то количество именно больших сундуков, на которые мне бы хватало моих куличей. Во время закупа я понял то, что мне не хватает буквально 40 куличей до круглой цифры этих сундуков. Я отправился на торговый центр и быстренько прикупил себе еще необходимое количество этих пас. И в итоге получилось Получается, что за 28 тысяч куличей мы с тобой можем себе позволить 400 малых сундуков, либо 40 средних сундуков и, соответственно, либо 8 больших сундуков. Казалось бы, 85 миллионов рублей и всего-навсего 8 больших сундуков. То есть средняя цена на такой сундук примерно 10-11 миллионов рублей за штуку. Конечно же, если ты будешь закупаться куличами сам, тратить на это достаточно немалое время, то ты можешь находить куличи по 2500, а то и по 2000 рублей за штуку, и гораздо дешевле тебе обойдутся на кругу эти сундуки. Но я буду отталкиваться от примерной стоимости такого одного сундука в 10 миллионов рублей. И конечно же мне надо будет, чтобы с этих сундуков выпадало что-нибудь крайне редкое по типу масок и скину. Близняшки за Томик Хёрд, чтобы я уходил в плюс. Самое страшное, что может выпасть с этих сундуков, это естественно 350 донат коинов. С одной стороны, донат валюты это хорошо, хорошо для тихо игроков, которые не могут просто-напросто донатить в игру, но при этом довольно дорого обойдется тебе этот донат. Ведь за 350 коинов толком ты ничего и не купишь. А на секундочку мы тратим ради 350 коинов целых 10 миллионов рублей на открытие такого сундука. Поэтому я думаю, что это наверное самое не очень позитивное, что может выпасть. Но будем надеяться, что нам все-таки нападают скины, маски и прочие аксессуары. Открываем с тобой первый сундук и тут же нам выпадает редкая маска, лиса, маска, которая мне понравилась больше всего из тех масок, которые добавили в этом обновлении, чему я непосредственно, конечно же, рад. Тем более, что данные маски оцениваются в среднем в 13 миллионов рублей на нашем сервере. Так что с открытия уже первого сундука я ушел в окуп примерно в пару-тройку миллионов рублей что довольно неплохо. С открытия второго сундука мне выпадает крутой редкий скин одной из близняшек из игры Atomic Heart, который оценивается, напоминаю, в среднем в 20 миллионов рублей на девятом сервере Барви Хуспенска, что опять же довольно круто и я ухожу в окуп. А вот с открытия третьего сундука мне в очередной раз падает маска Лиса. С одной стороны, хорошо, она стоит довольно немало, если ее продавать, а с другой стороны, зачем мне повторяющиеся предметы. С четвертого сундука еще один. Скин болезняшки Atomic Heart. и следом еще один точно такой же скин. Блин, довольно грустно, что не выпадает вторая девчонка, которая у нас в желтой куртке. Так было бы хоть какое-то разнообразие. Наконец нам выпадает что-то новенькое, а именно аксессуар в виде руки из сериала Венсдей. Потом падает еще одна такая рука. Блин, короче говоря, все повторяется, и это довольно грустно. Но с другой стороны, хорошо, что не падает донат. Как минимум, все эти предметы они редкие. Блин, еще одна рука. У меня уже три руки. Три руки, блин. А сундучки, к сожалению, у меня закончились. Забираемся все свои награды из почты. И получается, что с открытия восьми таких сундуков я смог выбить две маски Лиса, которые стоят в среднем на девятом сервере по 13 миллионов рублей. Три скина робо-близняшки из Atomic Hub, которые в среднем оцениваются в 20 миллионов рублей. я уже, в принципе, окупился с шести только таких сундуков. Ну и бонусом мне выпало еще три аксессуара в виде руки из сериала Венсдей. Опять же, не знаю, говорят, что стоят они примерно там от 10 миллионов рублей за штуку, но в то же время, чем больше таких аксессуаров появляется на сервере, чем больше продается на торговом центре, тем соответственно и цена на них будет ниже, потому что желающих на все эти редкие вещи не так много, как хотелось бы. В любом случае, я доволен, что мне ни с одного сундука не выпал дана, а именно 350 коинов, потому что 350 коинов и 11 миллионов, такое все соотношение. Один скинчик, я думаю, себя точно оставлю, блин, с маской кролика, он безумно круто смотрится. Вообще крутая такая деваха. Если еще и маску лиса одеваем, то прикольные рожки появляются у этого кролика. Короче, выглядит все это довольно круто. Обидно, что я так и не выбил вторую близняшку. Наверное, попробую еще, наверное, закупать куличи. Все-таки буду открывать эти сундуки дальше. Если бы ты хотел увидеть открытие, то обязательно напиши мне об этом в комментарии. Ну и посмотрим, за сколько все-таки все это дело можно будет продать и в какой уже реальный плюс мы сможем выйти с продажи всех этих предметов. Цены своего серия сервера на все эти аксессуары, скины и так далее, пиши мне в комментарии, я с удовольствием почитаю и ознакомлюсь. Ну а также пиши, что думаешь по поводу открытия данных сундуков. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока.